Алексей купил подержанный автомобиль и был счастлив, пока не сломалась коробка передач. Позвонил другу, чтобы пожаловаться, и получил дельный совет. А у меня есть страховка по программе «Продленная гарантия» от D2-страхования. И чем она бы мне помогла? Страховка покрывает затраты на ремонт и дорогостоящие запчасти, Ремонтируют авто проверенные автосервисы партнера компании, а значит, качество гарантировано. При приобретении автомобиля возьмите расходы на ремонт авто под контроль. Купите полис. Продленная гарантия от D2. Анимационные ролики Line Space. Современный метод продвижения бизнеса.